Тебя вот это, вот эта штука заинтересовала? Ну, иди, проверяй. Мяу. Ну, иди, бери. Твоя, раз уж нашел. Ну, она? Геш, ну ты сразу -то не сжирай. Все, понес? Катенька. Помощь нужна. Сейчас. Тыщ, тыщ, тыщ, тыщ, тыщ. Пойдем, пойдем, пойдем, пойдем. пойдем. Все, заходим. Заходим в зал. Ты красивый какой. Ты красивый какой. Ты за птичкой охотишься. Где ты еще в природе найдешь такую птичку, которая у тебя прям перед носом летает и дает себя трогать? А? Есть в природе такие птички, которые так вот перед носом себя не берегут. Разозлился, как следует, и врезал. Ну все, сейчас он ее быстро разгрызет. Нет!